Ну молодец, давай теперь сделаем обобщенный вот. вывод по мертвому пространству, что заставляет тебя тратить время, то есть появля появляются некие провокаторы, закружающие в да. мир, которые постоянно проверяют тебя на устойчивость, постоянно проверяют тебя на вшивость. Зачем они это делают? Поверьте, пустое сознание, и сознание, у которого, которого в ядре, ну или по фазе, прово провоцировать никто не будет. Ну чего с толку-то вас щипать, когда с вас отщипнуть нечего? Понятно, что логика подсказывает, провокаторы появляются тогда, когда есть чего отщипнуть. И решают это не они, а те силы, которые за ними стоят. Они просто берут человечка да, и притаскивают его в нужное время, в нужном месте. Если у человечка упрямость сильная, да, то мы напоим его предварительно и все равно притащим куда надо, чтобы оно там было. Он выступает в качестве провокатора. Понятно, что полезет он к тому, кому указано, то есть у человека с правами. Если человек достаточно слаб, если мертвое пространство у него не наработано, если понимание, кто ему есть враги, не отработано. Человек сначала тихенько проникает в живое пространство, то есть он становится близким, которого не боимся, которому можно доверить, хоть ну, на какой-то период времени. Потом он проникает в систему дальше до уровня тела, то есть у вас с ним начинаются общие дела, какие-то общие интересы, то есть целеполагание начинаются общее, а там уже до ядра рукой подать, буквально возьми, сожми и получи. А в ядре находятся права, а весь уровень прав прописан в ядре, на что ты имеешь право. Вот тебе и дело. то есть, А мертвое пространство как раз оно и нужно для того, чтобы иметь такие качества сознания, которые, во-первых, провокаторы вычислят сразу, которые не просто дадут им отпор, а еще и через них себе что-то получат, например, направя компенсацию за оскорбление, например. как вариант и так далее. То есть это все решается на уровне, на уровне сил. Если у человека хорошее броня, мертвое пространство, он работает со своим сознанием, у него есть гейсы, он их исполняет, то его система становится достаточно защищенной. Мертвое пространство в нашей, нашей системе не менее важно, чем ядро. Если ядро определяет ваш смысл движения вашего по жизни, то есть смысл существования вашей системы, то мертвое пространство жестко определяет границы ее функционирования. И не позволяет вам эти границы нарушать, и не позволяет никому другому эти границы нарушать. И чем жестче эти барьеры, тем более устойчивы ваша система. функционально она будет работать на каких-то уровнях бытия. Соответственно, подобные границы никогда не позволят ей не скатиться на уровень выше, ниже, не бездумно подняться на уровень выше, нарушая чьи-то права, на которые права не имеешь. Если твоя система, например, призвана для того, чтобы работать на стихийном и уровне, то, соответственно, до семейного она не упадет, должна быть степень защиты. Но и до профессионального она не поднимется, если ее не перепрошивать дополнительными смыслами и значениями, если не получать права выхода на профессиональный уровень. Потому что если ее случайно занесет на профессиональный уровень, случайно может быть съедена системой, которая в профессиональном смысле больше тебя убита твоя система. Это как начинающий, допустим, ученый, начинающий специалист попадает в лабораторию крупного маститого педагога, да, и этот педагог своим авторитетом быстренько его превращает в ничтожество, в лаборант. Бывает такое? Mm -hmm. вот далеко ходить за примерами не надо, я думаю, что все слышали, был в Москве такой недавнего времени, такой ученый с выдающимся именем физик Леф Ландау. Сволочь, говорят, по жизни была редчайшая. Впрочем, как и любой человек, достаточно весомого значения, в оценках окружающих, он всегда сволочь редчайший. То есть действительно, как человек он был крайне неудобен. Но ради того, чтобы выступать тренажером по отношению ко всем сотрудникам своего института, он по понедельникам делал массовые чтения. Заключались они в следующем. Он садился в конференц вот, и давал возможность молодым специалистам высказать свои, осветить свои теории, осветить свои наработки за прошедшую неделю. Проходило это в достаточно оригинальной форме. Вот, заключалось это оригинально в следующем. Изначально предполагалось, что докладчик идиот. Но ему давалось пять минут на то, чтобы он доказал обратно. Если у него получалось, то Ландау его выделял. Если его не получалось, он его запихивал под Плинтус и оставлял там еще на пару недель. В моральном смысле. Понятно? Я объясняю. Да? То есть таким образом он воспитывал своих в своих ребятах устойчивость. Справился? Молодец. Не справился? Ну что поделать? Там из-под Плинтуса можно орать, что Ландау, сволочь? Безусловно, конечно. проигравший именно так кричат. Вот Для того, чтобы ваша система была устойчивая, нужно иметь все такие качества и, прежде всего, понимание, с кем можно вступать в контакты, например, выше живого пространства, то есть по уровню общего целеполагания. А с кем это делать даже изначально не надо, потому что вы в разных морях плаваете. Сначала подбери возможности, а потом уже поднимайся, потом уже выравнивай себя.